Дорогие девушки, поздравляю вас с 8 марта. Желаем вам заботы, любви. любить, будьте любимы. Счастья, успехов, улыбок и солнца. Собрались, будем поздравлять, Будем нашим женщинам лучшего желать. Будем нашим женщинам лучшего желать. Будем их любить сегодня и даже обожать. Вы сегодня просто все дивные красоты, И мужчины бегают, словно дикари. И мужчины бегают, словно дикари. Раскупают тортики, подарки и цветы. Есть причина знатная празднику весны. И мы все сегодня немного влюблены. И мы все сегодня немного влюблены Сегодня имени и все женщины страны Как же повезло нам, куда же мы без вас У вас ведь расцветают кокосы и ананас У вас ведь расцветают кокосы и ананас Что бы вы ни сделали, радуется глаз Пусть комплиментов светятся глаза Унывать сегодня никому нельзя Унывать сегодня никому нельзя Разве что от счастья пусть катится слеза, пусть же исполняются все ваши мечты, И почаще будут праздники весны, И почаще будут праздники весны, А сейчас примите подарки и цветы, И всегда вы молоды, хороши всегда. Видно, в день фартовый вас мама родила. Видно, в день фартовый вас, мама родила. И всегда вы молоды, хороши всегда. Несмотря на то, что все мы дикари, Мы вас очень любим искренне внутри, Мы вас очень любим искренне внутри, Праздники в пещерах будут озолить. Папа-папа-папа-папа,